Вот. Я решил уже Ой, без дари без, дари, без дари, без да, дари. А, а, боже. Нет. Я Долк можешь вам, подожди, нет. ты можешь так не врываться. <смех> а если бы Ю... <смех> так садись, во-первых, туда. Чё приперся, говори. Чё пришел? Я припёр... пришел вам отдать шкатулку. И все вот эти ваши талисманы. А, встань. Давайте. Functional. Давай. А и уйди Можно охрану в мэрю поставить? Здравствуйте, этот. Алло, Олег, охрану. Вы прям знаете, какие вы беспалевные? Только что сюда человек зашёл. Так, вот так вот. Предлагаю здесь охрану поставить? Нет, просто все, я уже сделал, сюда не проберутся. Так, давай, давай, давай, давай, мне давай всё. Ух ты, это вся она полная первый раз в жизни там без какого-то там талисмана. тигрицы вроде а ну ты ее потерял где-то она у Нет, тебя был без ее забрали ты, ты, ты мне не дал подшутить на нем. так так вот здесь это здесь так а свинья где это здесь это тут это здесь. надо. Так. Она. Вот так и вот так. Все Полный комплект. Этот, Адриан, ты мне кое-что должен отдать. Так, эти талисманы. Туда. Кулон с монеткой. Кулон с монеткой. Кулон с монеткой. Никаких вот, кулонов. Короче, Это тогда... мой. Ты мне его дал. Я пошел нас Смотри, этот, Адриан. Если так поговорить, то тигр мне нужен, чтобы что-то разрушить. Спасибо, что там на Олимпии. Вы там восстановились. Да, вроде бы все нормально. А мне силы божественные дать хотя бы на один день. Никакие мусили. силы. Все, давай, топай. Идем, поговорим с тобой важным делом. Где ты? Пока, все, пока. Это, дай мне тарел мыши. потому что смотри, если сзади нападет, я только всю карту могу, весь мир могу разрушить своим, а так я смогу стать маленьким, ну, объединиться и смогу быть маленьким. И что я случае... еще больше разрушить мир, молодец. Нет, это ну очень ладно, опасно. я использую, так, использую ладно. только камень тигра так. и раз, разрушу все. Мне надо стать. Ну да, дай мне мышку, пожалуйста. Так. А дай мышку. Мне надо раздать талисманы. Ну, а так мне мышку надо сразу раздать. Мне сейчас палят свою личность, кроме некоторых. Мы немного разодим другим виде, образом. Мышку мне отдай. Вот и Давай. все будет. Мышку! Зачем мышку? Мыш... Чтобы я, если злодей напал, мог их объединять. Mm. Чтобы быть скрытным. Нет, и... мыши мне нужно. Нет! Мышь мой, я использую так, Ты у тебя вообще не появляешься задание Какой тигрица Ну, ну давай, давай я тигрицу. Так ты хочешь, чтобы я использовал разлом на домах на домов? У тебя ты, ты, ты же сам выбрал талисман, не я ж тебе дал. Хорошо. Ну тогда просто не спрашивай, когда появится супергерой с талисманом мыши, когда мышь будет другим. Я предупредил тебя. Кого? Просто когда я буду. Если я использую силу олицетворения, то тогда у меня будет камень мыши. все будет упрощено. Но тогда я не задавай вопросами, если камень тихо кто-то похитит. Ну, похитит. Я больше тебе никакие уже талисманы не дам. Ну все. У меня есть специальная штучка под камнем. Пусть свинья прыгает. Так, за мной. Ай. Сам ты свинья, охранитель. Я че знаю. За мной свинья. Так, стоять, свинья. Стой, свинья. Стоять, свинья. раз мне ударишь, свинья. А ты меня не верь. Дошёл отсюда. На, семки пожуй. Вау. Кстати, очень питательные. Да, Так. Ничего не трогать. Не трогаю. Какой же тебе дать талисман? А -а -а -а. Такой бомж под Так. О! Мне кажется, в этот раз я тебе дам вот этот талисман. Ой. Держи. Будет все в перемешку, потому что надо отдыхать Привет. от своих прошлых Привет. талисманов. Ну ты понял. Да. Ну это ну, у тебя яиц, да нет. Нет. Ну сходишь, купишь на тебя вот деньги. О, так. Целый там. косарик. Так, там все и по косарю стоит. Балбес. Ну ладно. Ему толк говорить. Все равно не поймешь. Что за. Свинья? Ой, это Пигелла. Пигелла, привет. Привет, пойдем за мной. Мальчик ну пойдем. Че за бомж? Что ты, сам, что ты там ляпнул? Разве закрой свинья недорезанная? Так, так теперь Пойдём. я Дэймон. Давай сюда, там окна. Ой, Nintendo Switch. Сюда наркоман, который ходит в новогоднем в новогоднем, уже Так. Уже... Вот вот убираем. Mm -hmm. всё, и вот сопля. сюда. Заходим. Мелкая. Так ну, Пройти сюда не смогут. Так. Собака. В прошлый Мы раз у тебя какой был талисман? Mm -hmm. Черепашки. Не надоело? Ну... Надоело. надоело, да. Держи. О, спасибо <звук> большое. Мед у меня есть, вроде бы. Выходи. Как раз таки. Хотя, нафиг ты выходить будешь. Сиди тут. Ладно, а? шучу. Выходи. <звук> спасибо. Так. найдем еще. На-на-на. А, вон он. Тут-ру-тру-ру-тру, -ту -ту -ту балбец, иди сюда. Мой маленький, туда уходит. О, он. свинка. Да Пигела, сам ты свинка. Это сам Джордж. свинья. Так, за мной, за мной, за мной. Слышь, Джордж, ты офигел? Сейчас без это талисмана, не Джордж, не ты останешься. Так. Отоходим. Mm -hmm. Так. Ну, ну, ну, ну. Пока, Джордж. Да, пока, Джордж. Джордж! Так, сейчас да. супермега приш ⁇ к. Где тоже... Бет, дай, пиг. Джордж, привет, привет! Пойдем, я тебе морковкой покормлю. Пойдем, я тебя тоже сейчас покормлю ты куда yeah, бежишь? У них важные дела. Ой, не в ту сторону тебя поменял. Тверд, ты хороший, да. Я там, короче, мед люблю очень пить. Это нехороший прыжок. Это не проблема. Ну, как бы там... Люблю еще, чеп, чеп, чеп, да да, да, да, Смотри, и, еще, и, ну, а ну, у, у тебя вот, какой я. было раньше? У меня этот как вот, пик, лошадь бить. была. А сейчас как смотри. бы хочу полет, полетать, полетать, пчелочку. Да М -м -м. я не буду М -м -м. брать, ты что не доверяешь? Шо я просто посмотрю. У меня прослед зато то Actually. Нет, у меня мой гривен з бегать вышел. Какое прикольно. А у тебя у меня смотри, вот такое а вот. А у меня у меня прыжок. Иди отсюда, Джордж. Джордж плохой. Смотрите, я занималась прыжками код. Супер прыжок. <социт> о, Пигги, привет. Режим хороший. Привет, Пиггелла. Нет, это Свинка Пеппа-то о чём? Привет, это Как <социт> дела? Это Свинка Пеппа. Это Свинка Пеппа, видишь? Это, ну, вот, на, поешь. Да, спасибо. Так, у меня есть супер прыжок, поэтому я пошел И у супер прыжок. Есть... В смысле со свининой? <социт> Вкуснятина. Свинь. с со Так, что зарезала. группу героев, сборного героев. И Шибанка. Так, все. Эй, Ой, боже. Джордж, все должны быть на крыше. Джордж. Фега, Джордж, бысы. А пожалуйста, свой старый костюмчик, так его надо потом изм ну, изменить, думаю. Ну, что тебе надо? Слава, а, меня ты, Слава богу, я совака. я, я Что-то слышал, понятно. Так, крыша банка. Такие. Крыша банка, да, ⁇ -мо ⁇ Мне что туда дойти, нормально. Нужно 5000 километров сделать. Нет шувольти. А как мне до туда добраться? Давай. О. О, мышка. А тут О, тут мышка. А ты. Мы сюда. А я сюда. Ага. А я сюда. Вот а я сюда. А я сюда. А я сюда. А я сюда. А я сюда. А я сюда. А я сюда. я думаю, надо косим изменить. Давайте ну, да. Так, я вижу, не все еще. А... Обож... Я обожаю кутить мячика. Прикольно. У некоторых талисманов остались одни и те же. Угу. Это у собаки и у кота. Так да, вот. И у меня, здравствуйте. Здравствуйте. Этот, это сейчас виноват, кто? Змейка сейчас видимо. подойдет. Она... А, змейка скоро Там, придет. Монаху. Она в я это Понятно. Дай волчок быстро, Нет я микромаус, вот. Дай мне волчок микромаус. Ну, я тебе палку могу дать, как мы справились Палку дай мне ой, волчок. у нас, так. Да, мы справились соедем. Кто Мне вернули все талисманы. А мистер почему Бак ты скоро? не талисман, мистер Потому что я не мистер Бак. А, господи, забыл, господи, Эх, я тупой. Это пигела вообще-то. Это, это свинка Пеппа вообще. Так, Слушай, я я же, говорю, хранитель хотите, нет, это хранитель что хранить? нет своих ой, я забыл что Это благословенный хранитель кланиться а ему. Не тушу вольти, я так кланяться не буду, не тушу вольти. Э, ты, балбес. Э. А змея Иди не может быть. За да, мной куда? змея не полетит. у него у нее ножницы. Я вообще делаю что хочу. Чуть такое. Длинный Можно такой. сказать, а давно этот ресторан здесь стоит? А то я это что -то не ресторан. Да, его перенесли ресторан. Это а, да, да. магазин. Да, хватит мне мешаться. Да, Ушо ну, хранительного. Надо... Это же Юля Мешко, Мешко Юля. Да его тут на днях построили. Там И... Юля Мешко что ли работает? А или Или а Или Мешко. А, в качестве вот этого. Да, э -э, yerde, там, там, там, Наткнись, Далисман да, да. Да, да, да. и да, да. у нас. да. теперь ура. нет. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Остался твой но у него нет ни никаких способностей. Это вот что. Ну слушайте, то, что они могли. и чё, и чё? что не могли? могли. Они смогли этот повторить, то, что они смогли повторить силу э -э, прыгучесть <потъемъ> высокую, там некоторые дарчики сильные. Скоро Кажется, это плохо. Будет цикл сбор шкатулок. Да? где во все ну будут стоять шкатул ну есть шкатулки и все талисманы в один момент просто прилетят Серьёзно? цикл куда прилетят миллиард когда он будет должен быть через дня два и э, все талисманы прилетят обратно в шкатулку у вас снова талисманы у всех пропадут но да, я потом раздам Вернуться во все шкатулки, в американские, в китайскую, в японскую, там, вот. в российскую, там в, во все вот эти. А мы а охранители будут в этом участвовать? Я не доверяю. Сюда. Было бы нам полезно, если б, а, это было, когда у нас был какой-нибудь бражник или майора, талисман. Будет Они прибыл. же не здесь будут собираться. Ну, а подожди, а, одна а, павлина уже несколько, у них талисманы несколько. Павлинов избавит. Так, ладно, у меня осталось 20, а 20 уже всех секунд, ну, поэтому всем нет, пока, а да? мне надо бежать срочно. А если ты не успеешь, да. можно... А если, ты а ты ты если нас вы нас за мной пойдете, я вас стукну. Ой, дай я а тебя замаскирую. Воздуха. Ладно, что? А ты же Ренда вот эта, э, скрытая Рена, да? Да, только не скрытая. Я тебя сейчас вырублю тупорылой, ты нару. Да, Весь <связать> закрыл у тебя личности настоящей. Сейчас... <связать> Рина рушится Тупая лиса, тупые приколы еще разы такие приколы по башке да Согласие, что Ринару тупая дура Ты что, посглаживаю что это что так слышишь что я ничего вот не слышу что прикольно а у меня есть игра такая под названием Дорс Дурс это игра про дурку которая Которая взрывается, да? Что Который за иллюзии? Ба... Трикс, ты что, балуешься? Трикс, нельзя так баловаться. И все хранителю скажу, В тюрьму тебя посадят вообще так, Стрикс. О, мистер Бак. Ой, мистер Бак. Б... Ой. Мистер Бак. Трикс, лети а, к своему а, хранителю а, подожди, обратно. Сейчас май? Палван-хранитель. А, это вот это а, майский жук, мистер Бак, да? Привет. Ты кто такой? Можно я пож? А? Что? Ты кто такой? А тут ты меня не знаешь, что ну, сейчас это? Вот, это я, качок. М -м -м, не смешная шутка. Так. Можно этот, короче, я хочу тебе пожаловаться, понимаешь? Тут короче владелец Камни лесы Трикс разбалу, она вот тут дома ходит, тут каких использует сама сила, понимаешь? Я тут захожу, а тут человечек такой стоит, какой-то НН-шный. Трикс балуется вот, понимаешь? Mm -hmm. Надо забрать владельцу. Башке, или, да, свой, или в следующий раз владельцу этому. Все, так, я дальше прятаться. Меня никто не должен знать. Да, иди. Так, а я дальше Суха. Мы себе припудрили. Что? Привет, Что? ты кто? Человек. Я Андрей. Шутка, я не Андрей. Я Боди. Нет, не Боди. Я трожаю подружку. Это Трикс, Трикс. Да, шашлык. Всё, Что там. за Трикс? Кто, кто такая Трикс? Трикс! Трикс как-то красиво! Ага, я знаю, кто такая Трикс, это в ну, моём любимом Трикс. Трик. Так, его я убил. Так, думал о Грестов. Люди, мне надо мой носик приподрить срочно. Нет, уже. Да, тут мне... всем надо. Ой! Мне нужно срочно идти. Как все уходят, вы чё, гений? Да. Мне надо помыться. Все, я, я приподрю тебе носик, я всём надо помыться. Все герои я помыла. Я, помыл. я ну, что, сильно громко Мне нужно потише перевращаться. Опа. Ой, привет. Это что такое? Это а шаманский ритуал. Знаю. Это видно какой-то портал. А, дядя-дядя, погоди, что дядя-дядя, дядя. Мы у дома Грестов. Гер... Ты группу героев читаешь вообще? Ну так дома грестов и него. Этот Но... портал я узнаю. Я тоже. Это портал к Квами Стомп. Это портал, который может открывать к Квами. Это портал Стомп. Stomp. Это Стомпа. Что такое Стомп? Это Квами-быка. А, быка. а, как это а ты откуда знаешь, что такое бык? Ну, потому что я хотя бы читаю биологию. а не биология, а вот это. Так, что делать с этим порталом? А металлогию. Может быть, меня, они пришли за мной. А, как Порталы на данный момент Стомб не мог. Тихо, Стомб не мог открыть портал на данный момент, так как он находится сейчас у меня. Мне дали этот талисман, вообще все новые дали. А, талисман Клевера. стомп сто процентов Поверьте, да -да -да -да. я думаю, то, что. Мне кажется, вряд ли бы использовался какой-то смысл был создать портал стом. Поверь на другое измерение. Это может ну, талисман прыгнем. клевера. Он не запущен. Я тебе только что говорю: то, что клевер тут при чем. Не знаю, Ну, ну, давайте просто, зажгем, а не ну короче, а, был... а, а, ты вообще знаешь, ты что-то слишком собако умная. Нужны этот кролика попросить тебе память постирать. А зачем? Я просто собираю информацию. Я что нельзя что? Откуда ли? информация? Ты любопытная собачка. Она, ну, видишь, человечек снимает. Right, well, он интересный человечек-то откуда берет, когда мистер well, говорила well, Мистер, Мистер Бак, Бак ты что, информацию разглашаешь, Миша? Нет, секретную. Наверное. Вот. Ой. Этот портал может да быть. быть из друг, другого измерения. А может, ты а не а будешь так сильно и... к нему подходить? Короче, да. ладно, позовёте, когда что-то годное узнаете. Если Мой у тебя появится другое измерение, что тебя вообще? прям не видно, слушай. А, дайди. Ну, Йо, Прям беспаливный. Пока! Ладно, ладно. Давай всё. Я в, в целом без... Пока. Давайте да, расходимся. А а, а лиса? Я... лиса спалила свою лису. Это, да. но... это? А, Ал... это мираж, это мираж. спалила свою Ой, это мираж. Что контент? Выкладываем. Это мираж, что слишком... Алла пугачева выкладывай. Ты можешь... Давай, я тебя потокну немножко, Мушка. Потолкнём. Да, но... Я тут не нуждаюсь в а, Так, леди, mm -hmm. пока.